Я сказал, что не игра. Я сказал, что она легче в Ходлайн Майами. Алло. Ты что делаешь, игра? Что ты издеваешься надо мной? А! А! А! А! а! Ебу их! Я их ебу! А! Нет, все-таки А! Я живая. Обе живая! А живая обезьяна, живая. А! А! А! Где выход? Где, блядский, выход? Пожалуйста, выпустите меня! йоу йо йо! Всем респект, братва! С вами Мородер 120 Гигабайт, и сегодня я хочу взглянуть на игру, которая называется Ape Out, или обезьянка, выходит, я не знаю, как это перевести. Короче говоря, ребят, очень интересная игра, необычная, с очень интересной стилистикой. Многие ее сравнивают с Hotline Miami, если честно, я не очень пока понимаю, почему надо в этом поиграть, чтобы это до конца понять. Я могу сказать одно, что игра очень стильная, а такое дерьмо я люблю, поэтому я хочу посмотреть, настолько ли она сложная, настолько ли она действительно хорошая игра, как они пишут. Насколько я знаю, ней приложил руку тот самый парень который сделал getting over it, то есть беннет фуди по крайней мере должно быть весело да необычно как минимум очень хочется поэтому ее попробовать ребята давайте так я сейчас пробую значит игру да если она вам понравилась пиздец как прям очень круто да тогда пожалуйста ставьте лайкосы в больших количествах если наберем больше 100 лайков тогда я ее постримлю блять очень необычно все это выглядит графон у меня ж блять башка кружится ну-ка нахуй блять обезьянка вышли наружу давай Мэтботч! Кто это? Вот! Ага, Беннет рисовал, что ли? Вау! Блядь, херот. Короче, как вы видите, здесь очень модно сделано, здесь музыка. Зависит от ваших действий. Ха! Сейчас меня разъявут. Ай! Ха! Так, я с одного раза не умер. Я живая обезьянка. Иди ко мне, мой сладкий. Вот Выебан! Твою мать, что ж такое Ты меня выебли? блять, как стильно зато, сколько мы примерно половину уровня мы с вами при этом прошли, ребята, давайте еще раз попробуем. Надо немножко принароиться, привыкнуть к управлению. Тихай, о! Тихай, не жволяй, ты же человека убьешь. Пидор, что творишь? На, минус. Так, идти можно разными путями, насколько я понимаю, вот это уже хорошо. Ой! Ай, блядь! Пидрила. Изи разваливаем. Как они это сделали с музыки? Очень интересно выглядит вообще, ребят. Вернее, звучит. Слушайте, что-то Хотлайн Майами-то не сильно похожа по геймплею на. Ай, блять! Сука, пивер минус. Не сильно похоже по геймплею на Хотлайн Майами по одной простой причине, потому что, во-первых, тебя не ваншотают. Во-вторых, эта игра не такая резкая, наверное. Да, у тебя есть право на ошибку, ты можешь. Э, ты можешь по-разному проходить уровни. Хотя, в принципе, Хотлайн Майами тоже, конечно, была вариативность прохождения. Все зависело всегда от того, как ты хочешь проходить Но и все равно как-то тупо по ощущениям по ощущениям, ничего общего. Практически нету, ну, но разве что у тебя вид сверху... Еще я, кстати, заметил такую штуку, ребята, что здесь совершенно не видно, что происходит за стенами. То есть ты туда не заглянешь, да? Они так э, нарисовали все, что вот я здесь стою, я не знаю, что там, я не вижу. Здесь круто очень нарисована имитация настоящего взгляда, да? То есть то, что видно было бы от первого лица, видно и нам здесь. Видишь? О -о -о, это пистарики! Блять, нет, это все это отъезд. Ёб твою мать, да что ж такое? Смогу я вообще добраться-то быстро? Давай, давайте попробуем на шифте, прям на жестком. А, ай, блять, ай, ай, ай. Не, ну все это пиздарики. Это уже отъезд. А хилок нет? Видишь, меня кровь капает вот это. Хилок тут не будет. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, тут ты сука, да что ж такое-то? Ну, блин, очень управление, если честно, а, сложное. Я вам честно скажу, Сложно управляет. Управлять это гориллы тихо не стреляют в меня друг, я человекоподобный хороший маленький. Гориллус! Нет, ребята, слугать! А, блять! Суки! Поебали меня немножечко! Так, ладно, все нормально. Изи, изи, сейчас затащим. Я сказал, что несложная игра. Я сказал, что она легче, в хотлен Майами. Алло! Ты что делаешь, игра? Что ты издеваешься надо мной? А! А! А! А! Ебу их! Я ебу! Нет, сырки, старики! А! Я живая! Живая! Обе живая обезьяна, живая! А, где выход? Где, блядский выход? Пожалуйста, выпустите меня, пустите, пустите суки! я почти, почти добрался. Я знаю, что почти добрался, я уверен. А, а, а, а вышел, вышел, иш, Сука! Становится жарко, о. А, что творишь? Что, ну, погоди, я еще не готов. Подождите! Блять, <смех> вот это пиздец. Тихо-тихо-тихо, по тихо, тихо, тихо, спокойствие. Короче, ну что я заметил, ребят? Из-за того, что здесь не так хорошо видно, что в целом происходит на уровне, да? Ограниченный, очень ограниченный, я бы даже сказал, угол обзора. Специально я уверен, что это геймплейное решение. Нету такой штуки, как вот момент, То есть ты здесь столько наперед не можешь продумать свои ходы. Здесь тут ты, ты больше импровизируешь. Как бы эта игра такая такой джаз. Понимаете, джаз. Они говорят, что типа эта игра сдобрена джазом. Я правда как понимаю, он барабанный только да джаз. Нахуй пошел. Воу воу воу воу. Давай давай давай. Эй! Э! Ты что живой еще, Пидор! Смотри-ка, с первого раза мы прошли вторую главу. Вот это и Врыв нахуй, а вот здесь я уже, блядь, ничего не боюсь Давайте врываться жестко. У меня, кстати, вот здесь восстановил здоровье, вот это хорошо Так, спокойно, и новые типы врагов, интересно, сколько здесь всего типа врагов? Блять! А, а! выебли все-таки, ёб твою мать А с изрывчаткой, ребята, да? Ребята просто с пушками а Ребята с пушками по вкачаней Пока только три типа врагов Вот эти ребята с изрывчаткой В принципе, здесь все разваливаются на изим. Хотя вот этот вот парень, например, не ваншотается да? Его обязательно надо во что-нибудь кинуть как, как тебя сломать? Ага, вот как, нихуя себе. Вот это планета обезьян, это я понимаю. Минус, Ёб ты нахуй пошли! Пошел отсюда! На сука! Разъебели ой ой, ой ой ой как я же выжила! А? А? А! Сука, Изжи, Очень динамичная игра, прикольная. Ему мусончик такой, прямо а, в тему вот с этими барабанами. Есть какой-то чувачело, я помню, о ком-то я уже читал, такой, типа, у него джаз был, в основном барабанный. То есть вот эта вся имп импровизация у него была, в принципе, в большом количестве присутствовала, да? Иди. О! А, нет! А, сука! Я так, ты посмотри, я почти вышел, ну как так-то? Ну ёбаный бобаный, ну. Ща ворвусь, блядь. Идите ко мне, падлы. Тихо, тихо, тихо. Что творишь что пидорг? Ну вырывайте пойдем. Пойдем, здравствуйте, ребят, это снова я. Интересно, а есть какая-то предыстория -то у игры? Кто я? Что я за обезьяна? Почему я пытаюсь бежать на них? Я, блядь, сам себя въебал, падла. Блядь, а уровни вообще довольно-таки разнообразные. Приколь, в смысле не разнообразные, а большие, большие уровни. Я вернулся. Здравствуйте. Ну давайте мне еще, ребят. Сзади Пидор. Ты нахуй? Разъебанные. Тихо, братан. Идите отсюда, пожалуйста Ой, ой, ой. А, а, а, а. Много, много, много Пидоров. Слишком много Пидоров, блядь. Очень интересный визуальный стиль, чего? У этой игры. Тордрайс, здрасте, тидрайс. уже который раз, блять. Делай, друзья? Нахуй! Ва! Давайте по очереди. Не-не-не. Давай, давай, давай, давай. Ва! Нахуй! Здесь можно, видите, здесь не обязательно всех врагов убивать, можно, в принципе, их оббегать. Если вот вам прям лень. Тихо-тихо-тихо-тихо. Минусы. Сломали. Иди сюда. Иди сюда. Давай, давай. Блядь, пидор! Нет! Нет! Я почти дошел! Дайте выжить, сукины дети! А, а, а! Боже Ну чё? Это врыв, детка! Блядь, здесь уровни, я даже не знаю. Их, по-моему, учить-то особо не нужно. Ха. Ха. Красиво раскладываем. Друг, умирай. Блядь, вот эта херня меня может разъебать на изи. Понимаешь, если я кину рядом со мной э, куда-нибудь э, в стенку... Ой, ой ой много! Ух ты, нихуя, вот этот разъем. Там, друзья. А! Нет! Сука! Подойди ко мне поближе, давай! На! рот! Ну как так-то, сука! Воу, вот это, кстати, уровень такой уже по длине. Давайте еще раз. Блин, так красиво шел и Так плохо закончил. Какого хуя? Как я понимаю, здесь вообще, в принципе, на Изи большой, большое количество врагов. Можно тупую обойтись. Они вас не заметят, если вы будете довольно-таки быстро двигаться, да? Ох ты, пта, нет, это плохо! Это плохо! Куда? Такое открытое помещение! Нет, это много! Слишком много! У -у -у -у -у. Вас слишком дохуя. хуя! Стойте, стойте, стойте, друзья! Почему так много? Сейчас по мне один выстрел, я труп. Не, ну все, мне пиздарики. И я разъебан. Сука, сука, сука! Ой! А? Они даже не пытаются вырваться, когда их хватает, и посмотри. Может быть и правильно делают, конечно, с другой стороны. Тихо, друг. Где вы, суки? Пошел отсюда нахуй. Но, о, тихай, друг. Блять. Ох ты, ебать! Что, друзья? А какие ты должен? А, а? а? Ебать! А, блять! А? а, а, Я ничего не вижу. Пидоры. Нихуя. Я жив каким хером. А, а, нет, нет, нет, нет, суки, а, я живой, нет, нет, нет, нет, нет, нет, а, сука, звук меня выебли, блядь! красиво. Слушай, ну, эмоции, на самом деле, неплохие вызывают, играй, я попробую еще раз. О! О! Сукины дети, не резь ты на горилку, она хорошая, она хорошая, вы плохие. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, конечно, конечно. Блять, так ты пидор со своими взрывчатыми, блять, обоссанами. Вот этот уровень, он из того, что длинный, он, конечно, посложнее будет. Бегей. Ай, бегей. А! Уёбывай, сука, обезьянка, вы нахуй! Слушай, а уровни меняются, ребят. Уровни реально меняются. Блядь, ну кто? Вот же сраный говносос. То есть общая структура не меняется, да, каркас уровней, а то, что внутри, то, что внутри меняются, они здесь процедурная генерация, что ли? То есть каждый раз разный уровень, вот тебе, пожалуйста, импровизация жесткая. Понимаешь, это не Хотлайн в Майами, там уровни были одинаковые, ты свои ходы все продумывал наперед, в зависимости от расположения противника, от какого у него оружия, там вот это все дерьмо было, да? Блять, ну нет, ну сука, ну почему ж мне такие будут? Но эмоции вызывает такие, вполне себе, да, через тистоты и зубы приходится играть. Ну здесь нет, здесь нельзя на всех кидаться, здесь ты на всех кидаешься, отъезжаешь, тут проще их всех обижать. Тот, кто у тебя попадается на пути, должен умереть. И тот, кто где-то там сзади, что-то там, где-то там тебя увидел на секунду, в принципе, ты, скорее всего, э, у тебя будет время, чтобы от него убежать. Блядь, я вот вообще уровень не узнаю вообще. Где я, сука? Я тут не был. Это же пиздарики. А вот это очень интересно. Это очень круто. Мне это нравится, правда. Тебе не надоедает вот так вот бегать. Либо мне кажется, что они меняются. Ну, по-моему, они меняются. Смотри, смотри, смотри. Нахуй. Нахуй, пошли все в пизду. Беги-беги-беги-беги-беги. Не-не-не, с ними тут лучше не сталкиваться. Ну его нахуй. Ну его. Тихо-тихо-тихо-тихо, а, э. мой сладкий. Эть. А, не-не-не-не. Мужики, мужики, нет. А, беги-беги, а, обезьянка, беги нахуй. Беги, мы, блядь, мы недалеко от выхода, я уверен. Нахуй. Э. Нет, нет. Сука, сука, как близко я был к выходу. Блять, в последней, в последней комнатке я был, ребят. Пидор! Вырывай! Заходим, не тупим! Заходим, не тупим! Блядский рот! Ну как ты так, баный-бобаный, а? Самый сложный момент это середина. Надо научиться здесь, в принципе, управляться только вот с Аимом. Хо! Хо! Блять, да и вы пидорасы, ну как же так вы с бедной обезьянкой поступаете, ну суки? Где-где-где-где-где-где-где? Где? А, бля, пидормот! Шука, шука! Той, той. Изи, изи, Ой-ой-ой, не заденешь. Косоёб. За мной сюда только не следуй, молю. Ах ты, пидор. Не, ну все, сейчас меня вот здесь выебут, потому что там толпа целая, смотри. Они меня выебли. Ритрай начинаются жруткие ребят, да, которые уже действительно начинают меня немножечко сзади, вот снизу, пониже спины, конечно, поджигатели. Я надеюсь, что мы сейчас наконец затащим, да, но она не сказать, что прям какая-то супер сложная игра, нет, она не такая супер, прям сложная. С другой стороны, конечно, это только начало, поэтому, может быть, еще все впереди. Так, давайте. Ну подойдите как-нибудь так, чтобы я вас угибал всех. Вот этот раз ё... О, -о, -о, -о, -о нет, нет, нет, нет. Все, пиздарики. Не, ну это пиздец. Но они окружаются со всех сторон. Куда я тут, блядь, денусь, а? Вот это джаз. Я видимо, махуевый джазмен, понимаете? Есть регенерация интересно, или все вот по мне один, один, выеб, и я умру? Я поёбаное, хожу обезьянка бедная. Один раз по мне стрельнуть, я умру сейчас, или нет? Или выживу? Разъебал всех? Изи! А у их. Да хуя слишком! Все равно разъебал! А. А. Э. Блядский род, Ну вот, сука, сука, сука, ещё и в тупик прибежал! Нахуй! Ох ты, пидоры, пидоры, пидоры! Блядь! Давайте! Блядь! Иди сюда, иди! Иди, Пидор! Иди! Пидор! Давайте! Давайте, обезьянка, блядь, держится за сучка! Нахуй, э, ну, пидор и суки, блядь! Ну я же почти всех разъебал, блядь! Ты смотри, какой я танец там устроил! <гас> иди, иди. О! Хула! Лела! Лела! Ле-Лэ-Лэ-Лэ-Лэ-Ле! Извините! Оо-Б-Б-Б-ба-ба-бам! Ха! А ты ч живой, блядь? Выкову в насосики, суки, нахуй! Блять, там пидор! Ну что ты все испортил? Один! Один! Вот серьезно, пидорасина, да? Ну что я должен с тобой делать теперь, а? Я не хочу на тебя тратить дверь! Ты понимаешь? Потеряй меня. А вот вас я хочу! Да. Все, и по съебам! По съебам, пацаны! не не не не не не не не не не не да ебаны-боманы! Ну еба-твою мать, да каким пенисом, А? Ну врывайся же! Где вы, суки? Выползайте, говнососы! Где вас больше? Вот здесь вот! Тихо-тихо-тихо-тихо! Блядь! Съёп! Съёп! А! Нет! Иди! А? Живая! Живая! Живая! Идите в песу! А? Нахуй! А, нет, нет! Много, много, много! Нет! Садись, сверху! Это опять последний комнате умираю! Я, кажется, уже на этом одном уровне сижу дольше, чем я приходил предыдущие четыре. И сколько их там было? Три, да? Предыдущие уровни я расколол как орешки, а вот этот уровень, видать, это единственный настоящий уровень здесь, такой прям. Сложный, да? Блять! Бля, научиться бы как-нибудь тут есть какие-нибудь кувырки, там еще, какая-нибудь такая хуйня, ну, что-нибудь такое, знаешь, чтобы уворачиваться от пули, потому что иногда ты понимаешь, что у тебя слишком медленная твоя ёбаная горилла, она, ну, не увернется уже от пули. И ты понимаешь, ну, что тебе пизда. Вот сейчас в тебя выстрелит чувак, вот он напротив тебя, он вот на тебя смотрит. Вот, и ты тупо он, он слишком далеко находится, чтобы ты мог его убить, понимаешь? И у тебя, естественно, ничего не получается. Блять, вот ты опять один пидор все испортишь, да, гивносос? Давайте. О, ну это пиздарики, слышишь? Давай. Тихо. Вот смотри, как я вернулся от пацанов. Блять. Как? Я не знаю, как я это сделал. Они бесконечные, что ли? Надо валить отсюда нахуй, да? Или я их всех тут переебашил? Как по сатане, а? Тихо. Иди отеля! Тихо-тихо-тихо. Сбегай! Сбегай! Нет, еще не конец! Сука! Нет, нет, нет, нет, Вы что, ребят? Вас много! Нет! Нет! Нет! нет. Пожалуйста! Блять, вот смотри, вот как вот куда я должен был от него деться! Куда я от этого пидораса должен деться? Ладно, ребята, на этом хватит, ну его нахуй. Ну, в пизду, короче, если вам понравилась игра, пожалуйста, поставьте побольше лайков, напишите в комментариях. И тогда мы ее по вы будете смотреть, как я бомблю в реальном времени. У нас на стримах, но я больше не могу. Сука! Я уже бомбанул, пойду я сяду, наверное, на э -э ведерко со льдом. Ребят, да, если вам понравилось видео, пожалуйста, покажите его друзьям, знакомым, бабушкам, девушкам, всем просто показывайте, кого знаете, кого не знаете. Кидайте спам, типа, сейчас везде банят. Куям, собачьим, ну, покажите это видео. Большинство народу, чтобы они знали. Как у меня бомбит иногда таких великолепных игр. Игра понравилась, ничего общего с Hotline Miami я не вижу, честно, потому что, ну, по геймплею, по ощущениям, просто, ну, вообще другая игра. Вот, ребятки, хотите игру на стрим? 100 лайков набираем, будет игра на стриме. Пишите в комментариях, я хочу это дерьмо на стрим, и тогда я ее постримлю, если будет много комментариев. Много это я не знаю сколько, надеюсь, что много, это будет просто много, понимаете, я буду радоваться, пиздец. Вот, такие дела. Все, всем спасибо, блядь, за внимание, пойду сидеть на ведре. С вами был Мародер 120 Гигабайт, всем жестких респектов, Йоу!